Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Не так давно я закрыл для себя вопрос с Украиной. Просто смотря различные видео, аргументы с той и другой стороны, я просто понял, что со стороны украинцев, вот блогеры, они просто ну, ведут информационную войну. Просто информационную войну. Их аргументы, некоторые из них, Подготовлены слабо, какие-то получше вот. но они принимают вот эту часть законов мы принимаем, эту не принимаем, не рассматриваем они ее просто не слышат вот. и э, в основном спор двух сторон обычно всегда подходит в результате э, к моменту Майдана когда говорят украинцам, ну как же вы свергли свое законное правительство вот. не конституционно не могли подождать, что ли, и переизбрать, как вы любите. И они говорят, у нас пятая статья. Народ ⁇ это закон, имеющий прямое действие, закон прямого действия, вот, высшую силу имеющий. И, соответственно, согласно пятой статье этого закона, Конституции Украинской, Украины, народ может непосредственно применять свою власть. И вот мы ее применили. То есть здесь, хоп, и мы в домике, как бы, и можно. И вот так можно, потому что согласно Конституции. Я посмотрел эту пятую статью и знаете, был немножко удивлен. Дело в том, что в свое время Конституция Украины была слизана, соответственно, с Конституцией РСФСР. Но исправлена. Да, там исправление она не повторя... полностью не повторяет. Кто им ее исправил, я не знаю. Я не знаю, я, я ее всю не рассматривал, не смотрел, мне это не неинтересно. Меня заинтересовала именно пятая статья. Ну, потому что я изучаю немножко право и знаю, на что нужно смотреть. И знаете, что самое интересное? Да, народ, да, народ, источник власти, да, он непосредственно ее может осуществлять, но не сказано, какой народ. Там нет слова «украинский народ». Там никак к территории не прикреплено слово «народ». То есть вы можете это трактовать. Китайский народ, мексиканский народ, африканский народ, народ штата Тимбукту, американский народ, любой народ. А чем русский народ хуже? Вот русский же народ, и вот, уважаемые украинцы, согласно вашей же конституции, закона прямого действия, да, вот имеющего высшую силу. Можно сказать, что русские, соответственно, непосредственно, как народ, свою власть и, в общем-то, проявляют. Вы же показали на Майдане, что так можно. И согласно вашей конституции, народ никак не обозначен, соответственно, русский народ тоже народ. Вы же не будете с этим спорить? Вы... Как-то, ну, либо трусы, либо крестик. Ваша же конституция. Ваша. Там же, знаете же, такое изречение буква закона. Закон не, не может трактоваться, как взбредет кому-то в голову. Есть такое понятие буква закона. Все, специально все законы издаются так, чтобы их никто не мог трактовать по-своему. Но стремятся, во всяком случае, к этому. Поэтому не нужно трактовать. Или говорить, я тут думаю, что это об украинском народе. Не нужно думать, все написано, читайте дословно, просто народ. Просто русский народ, да, как народ, согласно вашей конституции, просто проявляет свою волю, вот. имеет на это право, почему нет. Вы же все так же сделали, ну вот так. Других аргументов, я думаю, им приводить не стоит, потому что они просто их не слышат. Они пытаются как-то спорить факты. Они пытаются дать оценку фактам. Ну, хороший, плохой. То есть порицать или оправдать. Оправдываете ли вы или порицаете вы? Да какая разница? Это факт, все, это случилось, все. Факт нельзя порицать, оправдывать хороший, плохой факт. Он не может быть ни хорошим, ни плохим, он факт, он случился, все. А дальше изучает причины и следствия. Вот и все. Ну что ж, на этом, думаю, данный ролик, данную тему я достаточно исчерпывающе изложил. До следующего видео, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией.